Конкурт, репетерки. -Ban. На Крисп. Хвост. Взял сразу. Молочина. Монстр. Ёлопалы. три пятерки, на Крис П, снова прошивка, хвост. Крис слева, конку три пятерки, хвост.